Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall И сегодня опять видео в режиме Говорящей руки В одном из недавних роликов я выкладывал фотоэлемент для включения автосвета И выяснилась одна проблема Ну, так скажем, недочет Дело в том, что этот фотоэлемент он не предназначен для автомобиля а он просто элемент с реле И поэтому время от времени могут возникать вот такие проблемы, то есть когда тень не сильно большая то может возникать дребезг контакта то есть как бы получается если вдруг проезжает машина под деревом или в тоннель и там есть фонари или еще что-то какое-то освещение то она начинает вот так вот беспорядочно сегодня мы попробуем исправить эту этот нюанс Для того, чтобы победить данную проблемку, есть несколько способов решения. То есть, как бы что у нас здесь получается? У нас срабатывает реле. И сразу же, как только появляется пучок света, оно выключается. Вот. Для того, чтобы нам избежать этого, нужно, чтобы реле отпускало не сразу. Или загоралось не сразу, или отпускала не сразу. Но я думаю, что правильнее будет, чтобы оно отпускало не сразу, а чуть-чуть погодя. Реле у нас... Вот, опять. Так, вот осветим его. Реле у нас 5 контактов. Сейчас покажу поближе. Вот пять контактов на плате. Это реле. Три из них это контакты реле два это обмотка реле, то есть вот это вот у нас обмотка. И если подходить к вопросу э как дилетант, то можно в принципе задержать питание, отфильтровать так скажем, поставить емкость, э проверив предварительно где у нас плюс и где минус, потому что емкость электролитическая и у нее минус и плюс обязательное соблюдение, в противном случае он может нагреться и взорваться. Вот. Для этого возьмем контрольку. Так, подключаем на минус, как и в машине. И выясняем. Так, и здесь плюс, и здесь плюс. Это потому, что у нас реле не сработанное. Теперь делаем сработку и проверяем. Так, здесь плюс, здесь минус. То есть у нас появляется минус. При срабатывании на вот этом контакте появляется минус. Следовательно, для того, чтобы у нас реле работало более плавно, можно подсоединить параллельно. Я сейчас просто подкину для проверки. Емкость параллельно подкинуть, то есть посадить на контакты этого же реле. И она тогда несколько секунд работает. То есть дребезг исчез. Для такой схемы, ну, здесь вот у меня сейчас 25 вольт, 2200 микрофарад. Можно совсем затупить, взять, ну, скажем, 10 тысяч микрофарад, подсоединить параллельно обмотки и возрадоваться жизни. Все будет работать так как нам надо. Ну, то есть, как бы, я сейчас даже возьму и покажу. По случаю у меня оказалась как раз такая емкость. 10 тысяч микрофарад на 25 вольт. Она поболее будет. Но представьте себе размеры ее, да, по сравнению с этим устройством. Ну, давайте попробуем, в принципе, что нам мешает. Не подключили. Подключена. И вот она. Раз, два, три, четыре. То есть где-то через пять секунд выключается. 5-7 секунд. В принципе, этого достаточно для того, чтобы у нас исчез вот этот дребезг И э, вот она будет чуть дольше и чуть дольше выключаться и казалось бы ну вопрос решен но э, можно пойти и другим путем для того чтобы далее разбираться нам понадобится транзистор пару сопротивлений ну и несколько емкостей для того чтобы э, подобрать время э, в школе все проходили что такое транзистор но немногие помнят из школьного курса как он работает и что он именно делает то есть название красивое но ни о чем не говорит я попробую рассказать так, чтобы меня поняли не только люди, которые знают, что это такое но и те, кто абсолютно не в теме давайте представим себе, что в транзисторе есть три вывода и представим себе, что Два из них получается как бы труба, по которой течет ток. Ток это та же вода. Он тоже течет. И вода течет, и ток течет. И один из них будет играть роль клапана или вентиля. Для того, чтобы узнать, какой из выводов что делает, как, куда предназначен, можно зайти в интернет и взять распиновку вот здесь у каждого транзистора есть надпись если вбить название этого транзистора вы получите полную информацию с коэффициентами усиления и так далее которая вам может быть о чем-то скажет которая может быть ни о чем и не скажет но можно подойти к этому вопросу чуть-чуть по-другому вот есть такой э -э, транзистор тестер он продается на алиэкспресс и для совсем тех, кто не хочет ничего изучать и так далее, но один, ну, надо иногда что-то сделать, можно поставить транзистор в него, нажать «Тест», и он покажет, что это такое. То есть он показывает триод, NPN. И вот первая ножка, вот первая, вторая, третья. Первая ножка у нас эмиттер, вторая – это коллектор, Третья база. Вот о чем я и говорил. То есть первая эмитер, вторая коллектор, третья база. Так как у нас транзистор NPN, значит у нас идет коллектор и эмитер. Это N, негатив, минус. А база P, плюс. Значит, при подаче на базу минус откроется переход коллектор-эмиттер. Давайте попробуем припаять такую систему на реле. Итак, возьмем реле, не обязательно новое, главное, чтобы оно было рабочее. Проверим, что оно работает. Работает. Так, затем возьмем транзистор. Залудим ему ноги, контакты, и припаяем. Коллектор у нас будет на обмотку. Это будет выход. Так как мы смотрели коллектор, вторая нога, припаиваем вторую ногу к одному из выводов обмотки. Теперь возьмем сопротивление, ну скажем Ом-100. Для того, чтобы у нас транзистору было проще переносить нагрузку обмотки добавим на эмиттер на базу у нас подается просто сигнал минусовой он не должен быть сильный не обязательно прям прямой минус то есть чтобы у нас транзисторные переходы не сгорали добавляем ну скажем несколько кило. -у. Так, ну и припаяем к ним провода. Так, это у нас будет плюсик. Так, на обмотку припаиваем постоянный минус. Так, и сюда подадим, тоже припаяем провод, на который будем подавать минус для того, чтобы активировать, открыть транзистор. Теперь подключаем. Минус на синий провод, так, плюс на оранжевый. И у нас ничего не происходит то есть транзистор заперт получается вот этот переход здесь сейчас у нас плюс уже дежурит через сопротивление а сюда он не проходит теперь подадим зеленый провод посадим на минус реле открылось но оно сразу открывается и сразу же закрывается и вот мы подошли к тому что нам нужно вы помните что когда мы подключали емкость 10 тысяч микрофарад параллельно обмотке, она зависала где-то на 5-7 секунд. Теперь я возьму маленькую емкость, совершенно маленькую. Так, сейчас сколько тут? 100 микрофарад на 16 вольт. Ну, вольт, в принципе, нам сейчас не принципиально, а вот емкость 100 микрофарад. Это сто раз меньше чем было и емкость теперь нужно подключить за сопротивлениями там где у нас плюс и появляющийся минус вот и теперь если подать минус то реле зависает на 5-7 секунд слышно наверное Вот. То есть, если мы поставим теперь за этими сопротивлениями емкость больше, например, ну вот 2200 микрофарад, которую я ставил, то она у нас подвиснет где-то на минуту. Так, он заряженный. Сейчас мы его разрядим. Так. И подключаем. Так, подаем минус. Так, плохо держу. Ну, слышно, да, он держит. То есть, в данный момент еще конденсатор не разрядился. Он так и держит. Почему это происходит так долго? Потому что транзистор у нас потребляет намного меньше, чем обмотка. И получается, то есть, у нас плюс подается. Вот он только только разрядился. Можно попробовать засечь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 22, 23, 24, 25, 26. В общем, очень долго. Вот он еще работает, то есть как бы включается еще очень долго. Такой уже нам конденсатор не подойдет, и такой тем более не нужен. Мы так включим на час. Для того, чтобы оно у нас отключалось, получается нам достаточно вот этой схемы и, ну, скажем, 200-300 микрофора для того, чтобы... Он работал без дребезга и достаточно долго. И это самый простой способ. Я не хочу делать что-то очень сложное, влазить в схему и так далее. Я хочу показать именно варианты, которые вы сможете повторить, не зная ни основ электроники, ни ничего вообще. Поэтому можно приобрести на алиэкспресс какие-то детали и из них спаять. То есть, как бы, на лету буквально. Для следующего варианта я возьму э, приобретенный на Алиэкспресс MOSFIT. Ну, это тоже транзистор. Вот, и при правильной распайке он может тоже работать в ключе. Но он достаточно мощный. То есть, как бы, нет страха, что он сгорит не вовремя, там и так далее. И достаточно долговечный. Вот. Для того, чтобы его... Подключить. У него тоже можно зайти на сайт, где есть распиновка, и как бы можно использовать транзистор-тестер. Включаем тестер и видим. Первая ножка затвор, вторая, третья, сток и сток. Для того, чтобы его подключить, нужно Немножко добавить деталей. Итак, припаяем его на наше реле. Так, к обмотке. Так. А, значит, чтобы защитить от ложных срабатываний и от дребезга, вот на эти ножки надо будет припаять 10 кг. Так, сейчас мы это сделаем. Не буду долго объяснять и мудрствовать, что и зачем. Просто если вы хотите это реле апгрейдить, сделайте так. Сюда припаиваем примерно полтора килома. Так, так, и к этой ноге припаяем. Ом. Так, откусываем все лишнее. Получается вот такая вот конструкция. Итак, что нам здесь нужно? У нас будет припаян плюс на обмотку. Так... минус на 100 умное сопротивление так не хочет больше переворачиваться ладно припаяем так и теперь сигнал будем подавать зеленым проводом припаяем его на полтора кило сопротивления. подключим. Релюшку. Так, питание 12 вольт. Ничего не происходит. И при подаче плюса оно срабатывает. Так, теперь нам нужно обеспечить э, задержку временную. Так, минус у нас должен быть к минусу. Обязательно. И вот этот конденсатор я припаял сейчас так, что мы его можем менять. То есть в данный момент у нас получается задержка 3 секунды. Чтобы ее увеличить, нужно увеличить емкость конденсатора. Возьмем, скажем, 220 микрофарад. Он будет чуть-чуть другой. Хотя такой же маленький. Так. Минус не путаем. Так, и теперь мы получим временную задержку 5 секунд. Но э, вот это реле можно использовать не только для этой цели, его можно использовать для чего угодно, например, для турботаймера. Для того, чтобы работал турботаймер, мы можем припаять, в это же в это же место, скажем, две микрофарад. Так, сейчас. Так, разрядим конденсатор и вот в таком. В виде это реле можно использовать отдельно. То есть если к нему привязать еще, скажем, три реле и распихать на э, замок зажигания, ну там добавить немножко схемку, то оно может удерживать полностью зажигание для организации турботаймера, например. Не каждый сможет это повторить, поэтому я думаю, что в принципе э, первый вариант – для тех кто самостоятельно попытается сделать то есть он будет более приемлемый чем вот этот здесь можно это все окультурить теперь то есть если скажем нам 5 секунд достаточно то можно сюда вот как раз таки приклеить конденсатор и занимать это все, места будет немного. Вот, но ну, контакты используются как угодно. Так, продолжим. конденсатор нам он сейчас не нужен и припаиваемся и так возьмем наше реле и подключим значит плюс и минус у нас будет общее Так, плюс с плюсом вместе. Так, и минус с минусом тоже вместе. Так, питание появилось. Теперь подключим плюс который у нас будет управлять нашим реле с задержкой на контакт. Так контакт у нас вот эти вот белый, черный. На один из них. Так. На второй нужно будет подать реальный плюс. Тот, который у нас будет пользоваться. С постоянного плюса, с батарей. В данном случае у нас с клемника. Отсюда же. Так. И теперь... При включении у нас включается реле. Так, для того, чтобы вам было видно, что у нас происходит, я сейчас доработаю немножечко схему. И. Так, возьмем еще один провод. Так. Будем использовать контакт. Так. Этот контакт будет уходить на батарею. Так, теперь нормально замкнутый контакт, который у нас на этом реле. Припаяем на лампочку, чтобы у нас была индикация. Так, ну и эти два провода запитаем плюс 12 вольт. Плюс и минус. Так. Все подключено, лампочка не работает. Теперь гасим свет. Лампочка сработала, я убрал. И он срабатывает еще какое-то время. То есть при, теперь при том, что будет. Тень резко появляться и исчезать, лампа будет работать. То есть, если у нас тени будут мелькать, а, ярко становится от лампочки, он видит. То есть это реле у нас щелкает часто, а это демфирует его и не дает ему. Выключится. То есть, как только у нас прекратилось поступление света, ой, вернее, прекратилось поступление сигнала, все погаснет через время. Ну, вот эта схема посложнее. Та схема попроще. Выбирайте, какую вы сможете сделать. Все это можно собрать в коробочку и как бы использовать, вывести только те выводы, которые нам нужны. То есть на датчик и на лампу. Ну, на выход. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике.